Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать яблоневый сад интенсивного типа. Подвой 396 62 396 Вот примерно какие результаты он может давать? Да, все видите своими глазами на этой яблоне висит килограмм 40 яблок. Хотя это яблони полтора метра ростом. Посмотрите, какая красота. Сейчас вот к примеру попробую показать примерный размер яблок. То есть, ну как бы они не маленькие яблоки-то. То есть в ладонь грамм под 200 150 200 грамм яблочко весит видите им тяжело стоять как раз поддержки шпалеры капельный полив вот посмотрите идет по низу все не поливаются вот у них такие вот так вот не облеплены яблоками очень интересно. Ой, как ей тяжело. Представьте себе, сколько тут яблок. Это сорт Лигл. Вот, соседний сорт. Давайте посмотрим. Это мартовское яблоко. Посмотрите. Тоже на 396 подвое. с капельным поливом с поддержкой яблочки тоже довольно таки не маленькие ну тут чуть-чуть они поменьше потому что они более поздние. я думаю они еще наберут вес тут где-то они сейчас грамм 120 150 такой вот легкий обзор сейчас вот попробую дойти там у нас дальше бетонные шпалеры стоят деревянные еще есть интересный сорт рождественская яблоко вот они. то есть странно они кажутся маленькими яблочками но на самом деле вот видите то есть, ну, чуть-чуть поменьше, конечно, чем легал. Но это они еще не набрали полный вес. Всем до свидания. Обращайтесь по выращиванию, по вопросам с выращиванием, я него сада, интенсивного типа.